есть возможность значит, использовать сигнальные группы, вернее, как они уже есть. Мы на этапе эскиза перенесли сюда, они уже готовы. Здесь же нам представляется возможность выбрать какой-то вид светосигнального устройства, там, трехсекционный, двухсекционный. Здесь мы можем также реализовать... Какой-то светофор свой, если он необходим, то есть есть редактор светофоров. А если какой-то специфический светофор, я не знаю, допустим, там, трамвайный, белолунный, там, что-то такое, там, знаю, четырехсекционный, пятисекционный, то есть это, в принципе, реально сделать, и тоже программа имеет такую гибкость, что подстраиваться под реалии разработки, то есть надо нам четырехсекционный сделать. После сигнальных групп идут сигналы, но это скорее закладочка, она нужна, скажем, для паспортизации, скажем так, условно паспортизации перекрестка. Здесь можно обозначить количество периферийных устройств, количество светосигнальных устройств, где они расположены, какие применяются выносные консоли или еще что-то в этом роде. То есть, как бы такая общая информация о сопутствующих элементах установленного оборудования там, или там, светосигнальных устройств. Да, хочу заметить, что, к сожалению, в программе вот не, не учитывается возможность разработки схемы цепи питания и системы связи. То есть это вещи, которые необходимо, конечно, реализовывать посредством там, сторонних программ автокат, CorelDRAW там прочие какие-то редакторы. Также здесь имеется возможность определения условий движения на нерегулируемых перекрестках. Тоже здесь есть свои ограничения по методике HCM в HBS, точно не помню, там есть критерии, что есть какие-то определенные ограничения по количеству полос. То есть там, по-моему, то ли две, то ли одна полоса должна быть, ну, не больше двух полос. смысле, на, каждом, на любом из подходов не должно быть больше двух полос. Тогда он автоматически может определить условия движения на нерегулируемом перекрестке.